Всем привет, я Эндрю Бёрдс и это мои фрагменты путешествий. Сейчас я приехал в Казахстан и хочу рассказать вам, как тут можно провести отпуск и сколько это стоит, ну и другие разные лайфхаки. Сразу с аэропорта я сел на автобус и поехал на Экспо. И вот тут сейчас нахожусь, такое очень прикольное место. И мне странно, что в Астане сейчас мало людей и мало машин, хотя пятница утро. Ну, видимо, пятница вечер будет. По оживлению и сразу хочу немного рассказать про деньги здесь валюта это тенге и за один рубль э, примерно 8 тенге то есть нужно делить на 8 но я придумал такой лайфхак э, как делить на 8 проще допустим у вас 160 тысяч тенге вы делите на 2 3 раза то есть 80 40 20 и 20 тысяча рублей будет 160 тенге. вот такая вот математика кстати странно почему не на четыре раза а на 3. и еще один анти лайфхак как превратить 2000 рублей в полторы тысячи рублей на в аэропорту курс примерно 62 и я поменял там 2000 рублей, мне дали 12000 тенге. А 12 мы делим два раза на 3, 6, 3, 1,5. Вуаля, 2000 превратились в полторы. Кстати, в Казахстан я приехал один, и сейчас хочу рассказать историю вообще про путешествие в одиночку. Однажды я поехал в Египет, а тогда я любил книги Каэлио и Валхимики. Героя книги, его богатства ждали в египетских пирамид. Я думаю, все, мне надо в Египет. Я приезжаю на пирамиды в Египет и думаю, где где мои сокровища-то? И открываю книгу, может быть, Каэль узнает. А тогда я читал книгу «Мактуб». Я открываю книгу, и там он пишет следующее, то, что иногда, когда мы наблюдаем красивый закат, мы чувствуем себя грустно, потому что нам не с кем его разделить. И я такой, блин. И после этого я больше не путешествовал один, но вот такая ситуация случилась. Я расстался с девушкой, и сейчас поехал один, и позже, чуть позже расскажу лайфхак, как ездить в путешествие одному, и чтобы было не скучно. Окей, okay, уговорили, не чуть позже сразу расскажу этот лайфхак, который мне подсказал один очень мудрый человек. Просто вы едете в другую страну, э, устанавливаете там тиндер или какие-то другие предложения, знакомства, и ищите пару себе, а, у вас совпадает пара, вы идете на свидание, и совместно со свиданием вы узнаете о городе, вы узнаете, где лучше там что-то купить, и как бы еще и приятно проводите время, может быть, во что-то это перельется. Кстати, с аэропорта до Экспо можно очень быстро доехать, и я заплатил 12 рублей, и сейчас вот здесь гуляю, потому что у меня еще есть время э, до заселения в отель. И нужно купить симку и, и поменять деньги по выгодному курсу. Также в Казахстане можно сделать карту, которой пользоваться в других странах, когда ты путешествуешь. Но я этого делать не буду, потому что я прилетел из Уфы, а мой загранник в Краснодаре. Вот такой вот я путешественник. Кстати, знаменитая карта для путешественников Тинькоф оказалась бесполезной. Я открыл счет в тенге, но оказалось, что этот счет просто нельзя пополнить. И сейчас я приехал тут только с наличкой. Вот этот мол, э, где продается Кельвин Клейн, Зара и другие вещи, недоступные россиянам. А я хочу сейчас поменять наличку. Так, на самом деле интересно тут гулять, сейчас зашел Сбербанк, он пока закрыт, но там курс нормальный 7,9, а в аэропорту, напомню, 6,2. Прикольно, что можно скачать город в Дубльгиз и ориентироваться даже в автономном режиме и ходить, гулять без связи. Тоже какое-то прикольное здание, как будто летающая тарелка, Ну и райончик тут. Видимо, не, не самый дешевый. Кстати, Каэлио писал, что «Грустно себя чувствуешь, когда не с кем поделиться, глядя на красивый закат. Но когда ты делишься эмоциями на камеру, то как бы ты уже поделился. У меня был ночной перелет, я, получается, не спал всю ночь, и люди такие ходят, что-то туда пойдут, обратно пойдут. У меня сложилось впечатление, как будто это боты в игре какой-то. Вот. Правительственное здание какое-то, видимо, красиво вообще. кажется, я неправильно понял курс в Сбербанке. Они по 8, наверное, покупают тенге, а продают их там по 5 с чем-то, что ли. Даже хуже, чем на вокзале получается курс. Тут типа нажмите для перехода, но непонятно, куда нажимать. А вот внизу кнопочка. Кнопочка. Кстати, про деньги. Билеты... Уфа, остана я взял за 10 тысяч туда-обратно. Жилье можно найти за 1000 рублей в сутки. И получается, если исходить из того, что в день ты тратишь 1000 рублей, то примерно в 25 может уложиться отпуск. Но тут я не учитывал конвертацию. И я все потом посчитаю, наверное, и скажу вам, сколько у меня вышло. В общем, если вы думаете поехать в Казахстан по внутреннему российскому паспорту, то я вынужден вас отговорить, потому что бывает даже, что сим-карту вам не смогут оформить на этот паспорт. Ну, У меня там какие-то были проблемы, но в итоге удалось оформить. Она мне вышла в 600 рублей, и еще сохранение номера там останется на 10 месяцев. Если докидывать еще по одному тенге в месяц, то так и будет номер сохранен за тобой. И еще я хотел поменять деньги в Народном банке. И тоже нужен был паспорт. У меня его не было. И девушка-кассир, а, говорит, спросите у кого-нибудь паспорт. И в итоге позвала девушку-казашку на ее паспорт оформили, она такая без проблем, да-да, пожалуйста. То есть деньги вы тоже, возможно, не сможете поменять по паспорту. Так что берите за гранник сюда. Еще, кстати, в казахском Сбербанке невыгодный курс. Там что-то 5 с копейками. Я поменял за 7.06. Был еще курс 7.35, но я посчитал до туда ехать, там, 6 километров, и если 10 тысяч менять, то разница всего 250 рублей, поэтому поменял там. Еще в моле покушал шашлык из говядины и капучино взял большое. У меня вышло это примерно 600 рублей. Ну что, с отелем получилось не все гладко. Я уже не сплю больше суток, язык заплетыкивается, и, в общем, в отеле... Мне сказали, что это никакой не отель, а квартира. Ну, как бы надо тоже было проверить по есть если такой отель или нет на будущее вам. А вообще поселился в квартире с видом на какой-то казахско-турецкий проект. Видно мечеть, экспо. Вот такой вот вид здесь, тоже такой вид квартирка наверное квадратов 35 была бы если бы не большие потолки такая ванна у нас тут румтур да поехали румтур здесь у нас кровать и играет местный фольклор ну и вот собственно весь мой номер на два дня вот снег, кстати, квартира вышла полторы тысячи в сумке, либо три за восемь. Кстати, где-то читал, что вот эту купюру признали самой красивой в мире. Правда ли красивая? Такое вот клипсовое объявление, я думаю, в Краснодаре. В вокзале много явлений. короче я так и не спала как-то жалко терять время на сон когда приехала в отпуск и я когда вышел на улицу я заметил что я полюсь как-то немного просто я никого не видел чтобы были так легко одеты и даже в шортах никого не видел практически что здесь будет. После, после заката очень холодно. Сейчас проверим это. И еще то, что хотел сказать. Там вот небоскреб очень там большой. Сказать хотел не это. Блин, все забываю то, что не выспался. Не помню говорил или нет, но я решил прогуляться до главных достопримечательности Сейчас я хотел сказать, мне интересно было, во сколько темнеет в Астане. На юге России темнеет 8, а сейчас 8, и здесь светло. Значит, тут, наверное, как и в центральной части, темнеет где-то в 11. Знаете, кстати, есть плюсы и минусы в путешествиях в одиночку? Плюс в том, что ты один, а минус в том, что ты один. Вот, кстати, хотел обсудить с вами название города. Раньше была Астана, сейчас называется Нур-Султан. И может быть даже Нур-Султан Назарбаев. Мне, если честно, нравится больше Астана. Астана в меня ассоциируется с молодой девушкой, современной и даже ультрасовременной. Современный в, как в каком стиле выполнен здания в Астане. А Нур-Султан, ну это султан, это как будто дед. Это что-то старое. Ну, я надеюсь, меня никто не слышит сейчас. И мое мнение такое. А вы как думаете, пишите в комментариях? Попробую взять самокат. Не знаю, как там все это будет происходить. Давай. Так и не понял, можно ли взять тут самокат на прокат. Просто он предложил мне ввести номер, а если бы я свой начал водить которому карточка привязана Тогда бы мне пришлось симку переставлять А если бы я ввел местный номер Тогда бы пришлось привязать карту Которая бы не привязалась А вот тут посмотрите Какой большой небоскреб Просто Он просто очень высокий Блин, я тут уже минут 10 стою И фотографируюсь Просто, блин, так высоко Я вообще... Я уже где-то близко с достопримечательностью. Байдерек. Фонтан запел. Это очень интересное место. И вот это здание выглядит очень круто. Жаль-ка, конечно, что далеко видно на камере. Ближе меня военные прогнали. Хотел показать, как классно выглядит. Но придется вам приехать в Астану, оказаться в Нур-Султане и увидеть все своими глазами. Спал до обеда и пошел за обедом. Показал суши и Филадельфия стоит 375 рублей. Собрал свои суши и что мне показалось интересным, так это то, что там в суши-баре курят кальяны. Там запах только стоит. А мы уже успели позабыть про это. Приехал в парк Астана. Он очень круто выглядит с воздуха. Там как будто птица такая, очень все зеленая, красивая. Сейчас посмотрим, как это все выглядит с земли. Пешеходный мост через реку Ишим. Очень классный. Выглядит что-то, я не помню, что видел где-то еще пешеходный мост, кроме Ришикеша. Вот еще один пешеходный мост, а вот городской пляж. Мало купающихся. И, по-моему, вообще это не тот парк, который я видел на фото. Короче, в итоге оказалось, что это парк как парк. Зря время потратил. А вообще, я сегодня второй день в Алматы, ой, в Астане, И у меня такое чувство, что я уже вкусил этот город и наелся. И завтра я уезжаю в Алматы на поезде, на Плацкарте. Я буду ехать 20 часов. Там был и быстрее поезд, он едет 15 часов, но стоит, по-моему, 4000 а я взял за рублей 600 на плацкарте. И вообще эта идея у меня родилась поехать в Алматы еще, когда я находился на вокзале в Уфе, и я быстренько купил билет, потом думаю, надо обратно тоже быстренько купить. Там не каждый день ходит. Купил обратно тоже билет. И посмотрел, в Инстаграме нашел аккаунт, который занимается экскурсиями в полноте. И взял парочку экскурсий еще оттуда. Потому что, ну, как бы приехать в Казахстан и не сходить в горы, это, мне кажется, так себе идея. Кстати, когда брал билеты, находясь в аэропорту, я смотрел, и там оставалось всего два билета только. И на моих глазах один исчез, как будто его купили или забронировали. Я такой думаю, блин, надо быстрее покупать. Хочу купить, а там у меня кончились деньги на российской карте. Быстренько перевел тоже деньги и купил. Ну и также, получается, в обратную сторону. Купил, там билетов мало оставалось. Ехать 25 часов плат, 20 часов в карты как бы такое себе, но из-за этого у меня родился еще один лайфхак, как не платить за жилье, то есть жилье у меня в этот раз выступает вагон не, но ну это какой-то цирк реально это какой-то цирк в виде летающей тарелки просто космос кстати, вот этот лайфхак с тиндером он может работать, если вы, например, там оформили премиум подписку и заранее уже почву подбили, с кем-то договорились встретиться. А вот так вот приезжаешь, если на два дня, там кто-то говорит, ну давай увидимся в воскресенье. Кто-то говорит, я хочу кушать, там кого-то кто-то прилетает. Ну, короче, э -э если вы долго, если вы 7 дней бы были, вы бы здесь успели встретиться с людьми, а так надо заранее, либо премию подписку покупать. Чтобы заплатить за экскурсию, нужно либо приехать в Алматы и там заплатить, либо перевести на Каспи. у меня сюда платежная система. И у меня нет, естественно, Каспи, я не могу приехать, в Алматы приезжаю в 5 утра. И я просто попросил, у кого снимал квартиру перевести, и я дал наличкой. Получается. Вот так. Вот здесь все добрые, в принципе, отзывчивые. издалека место напоминает Москву сити Вот тут Астана-Сити. Нашел место с интересной панорамой. Готовы увидеть красоту? Астана-Опера просто огонь выглядит. А что это там за юрта, спросите вы? А я вам отвечу. Это торговый центр. Сейчас мы туда зайдем. Хотел присесть на скамейку, а это не только скамейка, это еще, видимо, солнечная батарея. По тинку, и так интересно, что весь этот тенек получается из-за того торгового центра. конечно, очень нравится гулять. Сегодня вообще классно. гулять. прикольно, что небоскреб вот так вот выгнулся. тут вообще непонятно, как строили как будто пьяные дома. здания Бэтарек находится деревянный глобус на 17, по-моему, лепестках. И эти 17 лепестков э, символизируют разные религии. И этот вообще символ того, что Казахстан в решении глобальных вопросов открыт для разных, ну, от, разуму открыт. А вообще, уикенд в восстания подошел к концу. Следующая остановка ⁇ Алматы. Поезда сразу опаздываю на экскурсии. Там, там горы куда еще пойду сейчас я еду в то место, которое я хотел увидеть, наверное больше всего в Казахстане это большое Алмантинское озеро иду туда с экскурсией экскурсию нашел в Instagram по хэштегу бао и там компания проводит разные туры я у них сразу взял два вот этот стоит 550 тенге это примерно 750 рублей, что ли. И вот сейчас идем на Большое алматинское озеро. 5500 стоит экскурсия на бау в Тенге. Это где-то 700 рублей. И еще хотел рассказать про поезд 20 часов ехать в плацкарте, когда даже в... 12 ночи плюс 27 это такое себе. И если есть возможность, лучше, конечно, полететь на самолете. Но с другой стороны, между погол... прогулкой целый день по городу в Астане и походом в горы такой промежуточный день, это в принципе вполне нормально. Вроде не говорил про такси. Можно заказывать Яндекс, Убер, ставить оплата наличкой и стоит в принципе недорого. Я максимум платил что-то рублей 200, так что можно передвигаться нормально по Казахстану по городам. Помимо этой экскурсии, я взял еще экскурсию 5 локации. Думаю, круто будет посмотреть сразу много мест за один день. Она стоит немного дороже, но думаю, увижу много крутых мест. Там будет каньон, почти как Гранд Каньон. И вот, его тоже очень хочу увидеть. Тут на этой экскурсии нас довезли до Шлагбаума. А потом нужно идти пешком. Что-то 8-12 километров. Это примерно 3 часа. Вот идем. Сейчас, наверное, уже прошли. ТОП 5 мест от гида рядом с Алматой, которые стоит посмотреть. Хорошо. Я вам посоветовала, смотря то, что вы любите, если вы такой горный-горный человек, то, понятное дело, можно посетить Чембулаки и Медео, это такие классические места. Потом подняться до Кокжауляу, там устроить себе день, да, получать костер, да, в палатках переночевать, да, получается. Потом пик Панорама и пик Фрунова. Вот. А если в городе, то это уже другой вопрос. Спасибо. Есть, конечно, усталость, но для двух с половиной тысяч метров подъем довольно комфортный. Такой вот тут невероятный видок и даже видно часть озера. Но мы идем дальше. Это то место, куда я хотел больше всего в Казахстане. Чем-то напоминает Озеро Рицу в Абхазии, но располагается в два раза выше. Это, конечно, магическое место. Видок тут, конечно, просто невероятный. Я просто присел на скамеечку и залип на этот вид. И Позволю вам тоже насладиться этим. Куда не посмотреть. просто космос. Кстати, если хотите меня поддержать, вы можете зайти на сайт Starfish Travel и купить там туры или авиабилеты. цена будет такая же, без наценок как у всех туроператоров, но мне потом пойдет небольшой кэшбэк. Поэтому заходите на сайт Starfish Travel, покупайте туры и билеты. Ссылка в описании. До облаков можно достать рукой. А вот до озера рукой достать не получится, потому что если вы захотите подойти к берегу, вас сразу укрикнут Пограничники и не позволят это сделать. Потихонечку спускаюсь ниже. Может меня и не заметит. Присел на пенечек. И не хочется уходить. Чем ниже спускаюсь, тем горы кажутся выше. мышка что ли там пробежала кстати я спустился мы пока не крикнули водичка так тихонько журчит и чувствуется умиротворение интересно, что я однажды увидел фото в инстаграм этого озера и очень захотел сюда и сейчас желание исполнилось такая же была у меня история когда я увидел Даймонд Бич на Нусапениде, Бали и желания исполняются. желайте, двигайтесь, исполняйте свои желания и все будет круто вообще это озеро очень холодное на самом деле мне бы было как-то интересно в нем искупаться. Но, к сожалению, это делать нельзя, как я говорил. Тут же пограничники дежурят. Я сижу тут как монах, медитирую в горах. Ну что, круче горы могут быть только горы с озером. Всегда приятно сходить в горы, но вот я спускаюсь. И, наверное, немного отдохну в отеле, а затем хочу сходить на Алматинский Арбат. Сейчас спускаемся с гор и находимся в Алматинской области. И здесь температура 21 градус, а в самом городе температура 34. Просто невероятная разница, почти что 15 градусов. В Алмате, вообще люди оказались не такими добрыми, я хотел менять деньги, кассирша отказалась мне помочь, спросил у мужика паспорт он говорит, ага, чтобы мне снова выпущено, и сейчас иду менять в обменник. То есть, получается, если у вас нет заграника, можете сдаться без денег. Но я иду в обменник, там курс повыгоднее даже, но буду надеяться, что там принимают, примут меня с российским паспортом, если нет, то придется менять по очень невыгодному как бич с пакетом и без денег короче не знаю если я еще хотел позвонить уточните меня ли у них а у меня деньги кончились на телефоне да я еще после поезда и после гор вообще по-моему немного обгорел ну что респектую обменнику миг там мне поменяли выгоднее даже чем в другом банке, и оказалось, что хорошо, что там не поменяли. А сейчас снова покажу рум-тур по комнате. Это Азия Hotel, где-то в центре находится. Она небольшая, выполнена в китайском стиле, там какие-то китайские фонарики. Что тут у нас? Такой компактный номер в центре. но живые знакомства никто не отменял. И вчера я познакомился с девушкой, которая за и Она милая, с ней приятно общаться. И сегодня мы идем с ней на Чембулак. Если сравнивать с Астаной Алматы, вообще в Астане много интересных мест внутри города, которых которые недавно построили. Они классно выглядят. То есть там есть что посмотреть, где погулять. Но там как-то неуютно себя чувствуешь, а в Алмате э, как бы уютно, и ее окружают горы, и это тоже подкупает. И рядом с городом получается много крутых мест в горах, которые можно посмотреть. А в самой Алмате. Вчера прогулялся по Арбату, ну как бы Арбаты, и Арбат. И в самом городе не так много мест, которые стоит посмотреть как я считаю может я просто не знаю еще этих мест сначала зашел в кафе и взял окрошку биточки и чай в итоге мне показалось что окрошка сделана на кумысе я не знаю может это мои стереотипы может на самом деле так а биточки я вообще есть не смог но зато заплатил за все это 200 рублей Сейчас ехали в кабинки туристы из Казахстана, России, Узбекистана, Бельгия, Турция. Турция. Такая вот интернациональная получилась компания. Поднялись на Чимбулак, и там легко лежит снег, и виды тут панорамные, конечно, сумасшедшие, офигенные. Поэтому не буду отвлекать, позволю вам владеться этим. Высота и красота нереальная, но, к сожалению, у нас мало времени, надо уже идти спускаться вниз. И я предлагаю вам еще одним глазком взглянуть на... поднялись все самый верх, горы, а теперь спускаемся под землю. Мы изучаем все виды транспорта города Алматы. Сначала проехали с ДАТСИ, сейчас мы отпусили из метро просто с горы в подземную, дальше потом на автобусе еще успеем поездить. И главное, чтобы бы захотел потом Танта Сайран. Сайран Сайшан. Сюда нам? Да? Че здесь в тоже райончики есть. Не люблю ходить за покупками, но это интересный контент. И поэтому попробую сейчас что-нибудь снять. Может быть, даже что-то куплю из ушедших из России брендов. Так, получается, вот цены. Надо их разделить на 7. И получится... 562 рубля стал покупать потому что ничего подходящего не нашел а вообще когда ходишь за продуктами в магазин то удивляешься что как бы дешево получается а, кстати мы приехали на водохранилище бартагай похоже на мертвое море Про это место я особо ничего не могу. Просто спал в автобусе и нас разбудили. Говорит, сходите вон туда и потом вам про него расскажем. Блин, ну классно, конечно. Просто космос, космический вид, марсианский. Приехали на озеро Кальсай, на границе с Кыргызстаном. Оно тоже немного напоминает Рицу, но она тоже в два, примерно в два раза выше находится. Почти 2000 метров на дурном море. Катаемся на лодке с девчонками из Астаны по озеру Кальсай. Все, поплыли обратно в Россию. Сейчас парочку переправ и нормально. Ребята, я сейчас нахожусь не в Юте, а в Казахстане, в Чарынском каньоне. И это второй по величине после Гранд Каньона. Каньон. Я всегда мечтал увидеть Гранд Каньон. И получается, что это Гранд Каньон заменитель. Такое вот импортозамещение по-казахски. Сейчас еще поднимусь наверх и покажу вам панораму этого. чудесного. Вы вообще знали что такое есть в казахстане за все путешествие по казахстану я разменял 25 тысяч рублей и плюс билеты вышли мне в 10 примерно тысяч рублей получается тур в казахстан можно положиться в 35 тысяч рублей и Куда еще можно слетать за 35 тысяч рублей и погулять по Гранд Каньону, грубо говоря? По-моему, вышло неплохо, можно было где-то даже сэкономить. Я хотел э, ближе к центру постоянно быть, ну, чтобы тоже не тратить там и на такси, и там, не знаю, и чтобы посмотреть достопримечательности. Поэтому вот, как бы, путешествуйте, и это как бы не особо-то и дорого. Казахстану. Без преувеличения скажу, что это было очень круто. И у меня получился такой авторский тур, который я организовал сам. И вы можете стать автором такого тура. Вам для этого нужно просто уметь покупать билеты онлайн, покупать, бронировать э, отели онлайн. Все это можно сделать на сайте Starfish Travel. И на этом я буду прощаться. Ну, действительно, без преувеличения... Путешествие оказалось интересным. Надеюсь, вам тоже было интересно. Как обычно, подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Эндрю Бёрдс. Всем большой Рахмед.